Знаете ли вы, что даже позитив может быть токсичным? Когда нам плохо или грустно, нам нужно чувствовать, что мы можем рассчитывать на поддержку, руководство и любовь наших близких, которые помогут нам подняться. Однако иногда слова поддержки могут усугубить негативные чувства и эмоции. Токсичная позитивность побуждает вас игнорировать эмоции, обесценивать проблемы и навязывать необоснованный оптимизм. Некоторые фразы могут казаться позитивными, но на самом деле они вызывают только отрицательные эмоции. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, обратите внимание, что эта статья предназначена только для образовательных целей и не предполагает, что если вы использовали или слышали какие-либо из этих фраз, то они обязательно были токсичными. Это также зависит от ситуации. Как же понять, что фразы, которые вы произносите или слышите, могут быть токсичными? Вот несколько фраз, которые кажутся безобидными, но могут быть токсичными. Первое. Возможно, вы не захотите меня слушать, но я все равно скажу. Приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда вы давали советы, о которых другие не просили? Или вы слышали от других советы, которые не хотели слышать? Люди часто говорят это, не задумываясь о том, как это может быть воспринято другим человеком. Они предполагают, что вы не захотите их слушать, но затем все равно продолжают говорить, не оставляя вам никакого выбора. Это нарушает ваши границы, а затем обвиняют вас в негативной реакции, чтобы показать, что они правы. Второе. Все происходит не просто так. Большинство из вас, конечно, должно быть с этим согласны. Человек, говорящий это, пытается вас утешить и, скорее всего, не имеет за этими словами злого умысла. Однако, учитывая обстоятельства, вы можете не очень хорошо воспринять то, что это было сказано в ваш адрес. У некоторых людей за этой фразой могут последовать попытки найти виноватого или рассказы о карме. А что происходит вокруг, то происходит вокруг. Возможно, вы все еще перерабатываете произошедшее событие, и выслушивание подобных советов может вызвать у вас непонимание. Третье. То, что вас не убивает, делает вас сильнее. Любимая фраза всех ваших любимых фильмов и музыки, верно? Согласно исследованию, около 70% людей переживают серьезные психологические травмы в течение своей жизни. Обычно в моменты, когда вы чувствуете себя бессильным, люди используют мощные мотивационные цитаты, такие как эти, чтобы поднять настроение. Однако они могут иметь противоположный эффект. Вместо того, чтобы создать желаемые впечатление непобедимости, они наполняют человека стыдом за то, что он не оправдывает этих ожиданий. Услышав эти слова, человек может испытать еще большую тревогу и сомнения в своих силах. Номер четыре. Я бы с радостью вам помог, но хватит ли вам этой фразы на всю жизнь? Для некоторых людей она становится частью их повседневного языка. Кажется, что такой человек всегда найдет оправдание, чтобы не помочь вам. Это может иметь токсичный эффект поскольку вы чувствуете, что не можете полностью рассчитывать на его поддержку. Номер пять. Время – лекарь. Те, кто пережил важное жизненное событие, наверняка слышали эту фразу. Хотя в целом эта фраза верна, она может раздражать тех, кто пережил сильные горе или травмирующие события. Иногда люди со временем преодолевают свою травму, но у других она может остаться на всю жизнь. Некоторым людям, возможно, придется приложить сознательные усилия и упорно работать над своим внутренним исцелением. Каждая ситуация уникальна. Никто не может сказать наверняка, как долго продлится ваше чувство горя. Поэтому для некоторых время не всегда может быть целителем. Номер 6. Это не самые худшие вещи в мире. Как часто мы слышали это от других людей или даже говорили это кому-то другому. Эта фраза часто используется для того, чтобы побудить к размышлениям. Однако сравнение своей ситуации с другими не сделает вас счастливее и не облегчит вашу боль. Некоторые люди непроизвольно хотят упростить ваши проблемы, говоря это, но на самом деле это заставляет вас чувствовать себя виноватым за свои собственные негативные эмоции и переживания. Из-за таких фраз ваши проблемы кажутся незначительными. И движимые чувством вины вы стремитесь скорее подавить их, чем решить. В результате они никогда не исчезают, а наоборот укореняются еще больше. Номер семь – это ерунда. Не беспокойтесь об этом. Если бы вам никогда больше не пришлось услышать эти слова, разве это было бы слишком рано? Но вы все еще слышите их страшное эхо. Ничего страшного, не волнуйтесь. Возможно, после несчастного случая или когда вы совершили ошибку. Но не волноваться легче сказать, чем сделать. Эта фраза может обесценить ваши чувства и все, что вы считаете важным для себя. Часто эта попытка выглядит бессердечной, заставляя вас пренебрегать своими переживаниями и чувствами. Другими словами, ваши чувства не важны, не ценны и не интересны. Не беспокойтесь об этом. Номер восемь. Не говорите, что я вам не говорил. Кто-нибудь из вас виноват в этом? Особенно те, кто знает, что их замечательный совет был проигнорирован или к нему не прислушались. Они никогда не упускают возможности привлечь внимание к ошибкам других. Конечно, это выглядит как самодовольство, что не помогает тому, кто это слышит. Вы и так чувствуете себя виноватым за то, что сделали или не сделали. А эта фраза только ухудшает ваше самочувствие. Она может даже вызвать обиду и агрессию. Номер 9. Я тоже там был. Так некоторые люди пытаются понять вас и то, через что вы проходите. Но иногда это не самые полезные слова, особенно если кто-то горюет. Этот человек не знает, что вы чувствуете. Поскольку все мы переживаем по-разному, у каждого своя уникальная история и ситуация. Чужой опыт не поможет вам пережить тяжелые времена, а если вы так говорите, то создается впечатление, что человек фальшивит с вами или пытается манипулировать вами, чтобы вы дали волю своим чувствам. Номер десять. Но ну, если бы я был на вашем месте? Вы когда-нибудь испытывали желание ответить, сказав «ну ты не такой, так что не лезь ни в свое дело». Сделанного не воротишь. Если этот человек не был на вашем месте, то он не может знать, как бы он поступил. Так что нет смысла пытаться быть прорицателем, верно? Часто этот комментарий может звучать как самоутверждение за счет другого. Иногда люди пытаются сочувствовать или сопереживать, но в итоге это звучит так, будто они отреагировали бы на ситуацию лучше, чем вы. Номер одиннадцать – ты сильный, поэтому ты справишься с этим. Вы наверняка слышали это бесчисленное количество раз, верно? Хотя это должно исходить из места силы. Обычно вы слышите это, когда совсем не чувствуете себя сильным. Это совершенно нормально – иногда не чувствовать себя сильным. В конце концов, мы люди, и иногда нам нужно напоминание об этом, а не ложное ощущение силы. Эта фраза должна мотивировать вас и придать вам сил. Но по мнению психологов, она лишь напоминает человеку о его беспомощности. И номер 12: «Я хочу для тебя только лучшего». Этот первый аргумент не означает того, что написано на жести, и человек, говорящий его, может искренне заботиться о вас и иметь самые лучшие интересы в сердце. Однако иногда за этой фразой обычно следует нежелательное вторжение в ваше личное пространство и советом, которого вы никогда не просили. В конечном итоге речь идет скорее о том, чтобы помнить о том, что в зависимости от ситуации эти слова могут быть истолкованы как токсичные. Если у вас есть опасения, что вы испытываете токсичный позитив или вовлечены в него, пожалуйста, обязательно обратитесь за помощью. Важно рассматривать это как примеры того, как хорошо известные фразы могут быть использованы нежелательным образом. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о том, как эти повседневные фразы могут иметь нежелательный эффект. Описывает ли что-то из этого ваш опыт, или какие-то из этих пунктов описывали вас? Если хотите, оставьте ниже комментарий о ваших столкновениях с ними. Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться любыми своими мыслями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто, возможно, использует или подвергается воздействию этих фраз. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на значок колокольчика уведомлений, чтобы получать новые видео. И супер, спасибо за просмотр.